Когда начался Майдан, я увидел, и вот тут я понял, что украинцы и русские это два разных народа. И я увидел, что одни крепостные, а другие вот такие что-то казаческое в них есть, или там. То есть русские и украинцы это два разных народа, причем на каком-то глубоком и непреодолимом уровне. Потому что русские, само собой, крепостные, а украинцы вольное казачество. Но это еще не главная проблема. Главная проблема, что, оказывается, внутри самой Украины тоже не все в порядке. Вот, например, в Одессе, во время всем известных событий, во всем оказались виноваты, непонятно откуда взявшиеся, КГБшные морды. А бравые ребятки с битыми в руках никого не добивали, а наоборот спасали, помогали и вытаскивали из огня. 2 мая в Одессе. Я видел все, как это происходит. Я видел эти КГБшные рожи. Уже там им лет по 30 и уже морды КГБшные. И вот началась с них. И вдруг эти организовались, как-то эти футбольные фаны, стали ломать эти булыжники. Угу. И бараш пошел на вот этих повзрослее. И они стали убегать. Но там почему-то их уже оказалось много. Потом я слышал стрельбу, и они побежали все. И видимо они побежали к этому дому профсоюзы или какой там дом, где они а, дом крепость да. крепость себе создали. Угу. Да, и та же схема: брать какой-то центральный вот этот дом профсоюза, еще что-то за, замуровать себя там и оттуда командовать. А эти побежали за ними, и я не знаю, откуда начался пожар. Я видел, что пожар перекинулся на этот дом. Но когда начинают все вот эти вот Российские СМИ говорят, что там их стреляли, что им не давали выходить из дома. Абсолютный бред. Не видел я этого. Я видел наоборот, что они там забаррикодировались, И эти вот в тельняшках дети, они пытаются наоборот раздвинуть все это, чтобы люди оттуда могли выйти. Они пытаются их спасти, чтобы там добивали кого-то, но тоже не было. Наоборот, они пытались спасти вот то, что я видел. Вот так и придумывается честная история. Прямо на ходу. И никакие видеокадры избиений, никакие факты глумления на телами погибших и то, что среди них все до одного были гражданами Украины, нашему представителю американской демократии не мешают. Ну а на ютубе по американским законам лгать можно, а показывать документальные кадры нельзя, иначе мне поставят ограничение 18+, и так далее. Поэтому мы тут особо спорить не будем, На нет и суда нет. Но и КГБшные морды это тоже не самое страшное, что мешает сегодняшней Украине. Оказывается, кроме КГБшников, там еще замаскировалась огромная пятая колонна. Хочу э -э, льстить вам тут, конечно. Ну, может, немножко. Но одна из последних ваших передач, где вы говорите, огромная пятая колонна. Когда я сюда приехал в 2014 году, я ее не замечал. Но я был наивен тогда. Я думал, что все каналы про украинские, что все журналисты про украинцев такие один. Сейчас уже, когда прошли годы, я за этим наблюдаю. У вас огромная пятая колонна. Конечно. И вот эти, которые рвут на себе вышиванку, слава Украине, а потом они оказываются они... агентами России. И э, э, это вот это опасно, не танки российские опасны. Не знаю, на каком основании в 2014 году господин полковник считал, что все граждане Украины обязаны думать одинаково, и где вообще существуют такие страны, в которых народы думают одинаково. Но так или иначе, сегодня он уже уверен, что пятая колонна угрожает целостности не только украинского государства, но самое странное, что такая же пятая колонна, кажется, существует внутри США. А, как и у нас в Америке. Нам не Китай страшен. Нам страшен внутренний этот раскол. Внутренняя эта зараза, которая оказывается антиамериканская, которая жгут наши города, убивает наших полицейских. У нас с начала этого года погибло в четыре раза уже больше полицейских, чем за прошлый год, за весь год в Ираке и в Афганистане солдат. Ужас. И что со всем этим делать? Куда девать русских из Украины и негров из Америки? Он так почему-то и не объяснит.